Добрый день! Представляю вашему вниманию игру в жанре аркадной платформер или под названием Ух, UH", которая была разработана 25 лет назад в 1992 году компанией Egosoft и издана компанией PlayByte. Игра на английском языке, хотя для этого жанра язык не имеет значения. Размер игры 600 килобайт, то есть на Blu-ray диске ее можно записать почти 100 тысяч раз. Системные требования следующие. 286-й процессор актовой частотой 100 МГц и пресловутые 640 КБ оперативной памяти. Сюжет игры раскрывается во вступительном ролике ⁇ Шаше, как говорится, Лефаун. Если вкратце, то нашему аватару нужны деньги, и он изобретает веловертолет чтобы заработать их в доисторическом вертолетном такси. Но давайте посмотрим и режиссерскую версию, из которой станут понятны причины, побудившие разработчиков создать эту игру. Игра состоит из 69 уровней для одного игрока или 81 уровня для двух игроков. На любой уровень можно попасть нажав F2, введя пароль в главном меню. Пароль указан в нижней части вступительного экрана в начале каждого уровня. Коды указаны в описании к ролику. Итак, мы управляем доисторическим вертолетом и перевозим пассажиров с пункта А в пункт Б. Надо сказать, чтобы историческое вертолетостроение было неплохо развито. Вертолет прекрасно откликается на клавиши, что позволяет выделывать в воздухе виртуозные пируэты. И если поначалу это доставляет только эстетическое удовольствие, то на конечных уровнях без этого не обойтись. Потому что мир УХ состоит не только из спокойных пассажиров, старичков, мужичков и длинноногих блондинок но и из местных доисторических животных, относительно которых нужно запомнить пару советов. И первый совет мелких динозавров лучше глушить камнем, потому что спокойно осуществить посадку пассажиров они не дадут. Как вариант, можно просто скинуть пассажиров в воду, потому что доисторические люди непривередливы, а вы единственная служба такси здесь. Только надо иметь в виду, что старички, к примеру, плохо плавают будучи скинутыми в воду, резко снижают шансы пройти уровень. А блондинки плавают лучше всего. Второй совет. Пролетайте мимо больших динозавров в тот момент, когда они вдыхают. И постарайтесь не приземляться на близлежащие платформы. Взлететь потом будет крайне проблематично. Если уж приземлитесь, то поближе к стене чтобы когда вас сдует при взлете не разбиться. И третий совет, если слышите свист крыльев вот такой, резко делайте бочку, потому что сейчас вылетит птичка. Также в игре периодически случаются ураганы и наводнения, из-за которых уровень воды на карте постоянно поднимается из-за чего резко ограничивается количество времени на прохождение. Кстати о времени. Оно достаточно быстро заканчивается, но его можно пополнить, сбросив камень на дерево, которое есть почти на каждом уровне. Чтобы выбросить камень, нужно нажать клавишу Ctrl. Затем можно подобрать выпавший бонус. Главное не забывать, что бонусы не бесконечны, а деревья есть не на каждом уровне. Есть в игре так называемые дайверские уровни, чтобы пройти которые нужно уметь нырять на определенную глубину и проплыть под водой в опасной близости к скалам. Здесь нужно добавить, что в игре три уровня сложности, которые переключаются клавишей F3 в главном меню, и на самом сложном уровне игра превращается в симулятор нервного срыва, потому что любое касание любого препятствия приводит к поломке вертолета. В игре есть мультиплеер для двоих игроков. О том, что можно играть по сети, тогда, наверное, только догадывались. Поэтому оба игрока должны находиться перед одним и тем же монитором. Перейдем к оценкам. Геймплей 10 из 10. Я, конечно же, не смог удержаться и прошел игру до конца в очередной раз. К тому же, несмотря на видимую легкость, управлять вертолетом не столь просто, как кажется. Звук. 5 из 10. Звуковых эффектов нет, а музыка достаточно однообразная. Графика 9 из 10. Картинка выполнена в доисторической каменно-песочной гамме и разрешением 640 на 400 и 256 цветов. Реиграбельность 10 из 10. Повторюсь, во время написания обзора я в очередной раз прошел игру. Начало прохождения выложено в предыдущих роликах. В Android Play Market можно найти несколько аналогичных приложений, например, Гуру Прикоптер или Ancient Taxi. Но, честно говоря, графика старой игры впечатляет сильнее. Игра Ух без проблем запускается на новых компьютерах. Инструкцию по запуску винтажных ms игр на современных операционных системах можно найти на любом сайте со старыми играми. На этом все по игре Ух. До свидания. Спасибо за внимание.